Привет всем! В этом видео я буду перерисовывать рисунок моего отца в своем стиле, а к концу видео я сравню результаты и подведу небольшие итоги. Что ж, скучали по мне? Надеюсь, да, ведь у меня не было целые 3 недели, я успела отдохнуть и отучиться недельку в школе. А как ваши дела по поводу учебы? Напишите в комментариях, у меня в целом все окей, хоть и устаю немного. На фоне сейчас спидпейнт рисунка отца, но для начала советую вам налить себе чашечку горячего чая, укутаться теплым пледом, а я начинаю болтать. Начнем с того, что идея для этого видео возникла очень внезапно. Мне просто стало интересно, что будет, если я нарисую рисунок моего отца в своем стиле и сравню результаты. Отец, к сожалению или к счастью, не связал свою жизнь с рисованием. Он мог бы стать художником, и у него были задатки, но там, где он жил, не было художественных школ, а тогда рисование не считалось чем-то престижным и прибыльным. Но ну, а еще, мой дед по отцовской линии был художником, но, к сожалению, не смог получить высшее художественное образование. Мой отец очень любит мотоциклы, так что решил нарисовать девушку на мотоцикле соответственно. Он никогда не рисовал в растовой графике прямо на планшете, так что мне пришлось ему немного объяснить все функции Procreate и самого iPad. Было достаточно забавно. Отец быстро привык, ему понравилось рисовать, хоть и сказал, что это забирает слишком много времени. Ближе к концу он начал прорисовывать мотоцикл и шлем. А потом ему уже надоело рисовать все эти детальки, и он оставил все как есть на данном этапе. Арт отца готов, а теперь мой черед. Изначально мне не сильно нравилось, что получалось, но в итоге я разрисовалась и в целом ближе к середине я уже наслаждалась процессом. Рисовала я также этот рисунок на уроках. Да-да, дистанционка не помеха в моем творческом пути, и я иногда рисую прямо на уроках, и при всем этом достаточно хорошо учусь. Ну да ладно, на этапе скетча у меня возникли некоторые проблемки в духе а не могла нормально расположить все детали мотоцикла так, чтобы это смотрелось более-менее реалистично. Но как видите, я смогла исправить эту проблемку, а возможно и нет. Мотоциклисты, не бейте меня тапками, я не разбираюсь в деталях и составляющих. С фоном решила не сильно заморачиваться, а просто также нарисовать поле. Но свет у меня справа, а на рисунке отца слева. Ближе к концу добавила птичек, нарисовала реки и какие-то населенные пункты вдалеке, чтобы рисунок глядел живее и мотоциклистка не чувствовала себя такой одинокой в поле. С асфальтом у меня были некоторые проблемки, но в конце все стало по классике более-менее. К моему удивлению, рисунок не занял много времени, а лишь 2 часа и 48 минут. Что достаточно мало, ведь я думала, что этот арт займет куда больше времени. Теперь наслаждайтесь остальной частью спидпейнта под приятную музычку без моих комментариев. Подведу небольшие итоги. Моему отцу очень понравилось то, что я нарисовала. Сказал, что у него на рисунке лучший мотоцикл получился, а у меня девочка соответственно. Логично, я ведь не специалист по мотоциклам и не фанат такого. Я старалась не сильно уходить от оригинала и не особо что-то менять, что в конце было проще сравнить. А еще у меня появился Donation Alerts, можете поддержать там меня денежкой. коплю сейчас на кое-что для ютуба. Возможно догадайтесь, а возможно и нет. Вот такой вот не слишком большой ролик получился. Благодарю вас за просмотр, пишите ваше мнение по поводу этого мини эксперимента в комментариях, скажем так еще и зацените то, как я нарисовала мотоцикл. Ну и до новых встреч в следующих видео, пока!